В7. В четырех В пронумерованных пробирках находятся разбавленные водные растворы неорганических веществ. Левый столбец. Об этих веществах известно следующее. То есть нам нужно соотнести, какая пробирка, какое вещество там будет находиться. Для начала давайте перепишем, что же за вещества у нас здесь есть. Фторид натрия. Натрий фтор. Б, Хлорид бари Барий хлор 2. В. Сульфат аммония. В принципе, сразу же можно уже понимать, что барик где-то с 4,2 минус ионами будет образовывать белый осадок. И пункт Г. Нитрат меди 2, Купрума на 3 дважды. Значит, у нас сказано следующее. При добавлении щелочи в пробирке 2 выпадает ярко-голубой осадок. Это качественная реакция на ионный меди. То есть пробирка номер 2 это у нас... Нитрат меди, ну запишем уравнение реакции. Купрум-НО3 дважды плюс, например, натрий-ОН. В результате у нас образуется купрум может 2 красивый голубой цвет, и натрий-НО3. То есть я тут запишу такую заготовку. Пункт К, это у нас пробирка номер два. Далее, в пробирке 4 выделяется газ с резким запахом. Единственное, что у нас здесь может газ с резким запахом, это NH4 дважды СО4. Запишем уравнение реакции. Так как у нас нет такого гидроксида, как NH4OH, правильно, мы должны с вами записывать либо гидрат аммиака NH3 умножить на H2, либо сразу же можно записывать следующее NH3 плюс H2 и плюс натрий 32 СО4. Значит, пробирка 4 соответствует у нас сульфату аммонию под пунктом В. Следующее. При сливании растворов из пробирок 4 и 1 выпадает белый осадок. То, что я вам уже говорила, что ионы бария вместе с сульфат ионами будут образовывать у нас белый осадок. 4 у нас соответствует пункту В, значит первая пробирка это у нас Б, барий хлор 2. И запишем уравнение реакции. В результате у нас барий СО4 выпадает в осадок, АНH4 хлор, обычная соль. И э, следующее сказано: Конечно, можно методом уже э, оставшегося, да, то есть остался только третья пробирка, но мы проверим, да, что третья пробирка у нас пункт А вторит натрия. При смешивании с пробирок 1 и 3 образуется малорастворимое вещество. Э, пробирка 1. Это у нас барий хлор 2, да, и так, только чуть-чуть мы... Пробирка 1, это у нас барий хлор 2, да, действительно, вот сюда запишу. И а это у нас пробирка номер 3, то есть натрий втор. В результате реакции у нас протекает следующее. Образуется натрий хлор и барий фтор. 2. При этом бариф торт 2 у нас выпадает в осадок, то есть правильный вариант ответа у нас А3, В1, В4, Г2.